Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Рубрика ⁇ Жемчужины слов ⁇ Меня зовут Евгения. Сегодня мы поговорим о значении выражения ⁇ блудный сын ⁇ Блудным сыном... Мы называем человека, который ушел из дома, но, потерпев какие-то сложные жизненные обстоятельства, вернулся обратно. Итак, откуда же пришло в язык это выражение? Однажды Господь Иисус Христос рассказал своим ученикам и людям, которые его слушали, следующую притчу. У некоторого человека было два сына и сказал...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 и нашелся. Итак, что же Господь хотел сказать своей притчей? Мы знаем, что притча – это короткий рассказ, в котором содержится и смысл. Итак, давайте попробуем разобраться. «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения, и отец разделил им имение». Кто же такой отец?» это Бог. Младший сын, попросивший часть имения и желающий идти от отца, это мы с вами, грешные люди, которые попросили у отца способности дарования и решили жить самостоятельно, используя свои таланты, без Бога. И вот отец, Бог, да, разделил имение. То есть позволил нам, грешным людям, идти и жить так, как нам хочется. И до чего же наша жизнь нас доводит, когда мы так хотим жить? Помните, что младший сын, то есть образ наш с вами, грешного человечества, пошел жить самостоятельно и дошел до такого состояния, что стал есть со свиньями. То есть вот этот образ... Образ еды вместе со свиньями и свидетельствует о низком духовном уровне, в котором фадаем мы, если грешим и не живем вместе с Богом. Когда младший сын очнулся, он решил вернуться к отцу хотя бы в качестве наемника. Что это означает? А это означает наше с вами раскаяние, когда вдруг приходит осознание, что мы нагрешили, и жизнь нашу надо исправлять. Как же реагирует Бог, когда мы решим покаяться? Вы помните, как, что, как поступил отец? Когда младший сын показался еще издалека, отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». В иудейском народе рабы – Ходили босиком. То есть отец, давая сыну обувь, возвращал ему сыновнее достоинства, а не принимал в качестве наемника. То есть также и Бог, видя нас раскаявшимися, снова считает нас своими сынами. Кто же такой старший сын, проявивший недовольство? Это, во-первых, иудеи и книжники, которые считали себя лучше грешников, а также и мы, если мы не прощаем ближнего, который согрешил, и в общем, что Господь прощает. То есть Господь этой притчи показывает слушающим его, а также всем нам, что готов принять всегда наше раскаяние, если оно искренне, а также указывает на то, что мы должны прощать и согрешивших ближних, так как прощает Бог. Это очень-очень важно. И считать себя лучше других. Вот давайте, братья и сестры, будем внимательными к себе, надеяться всегда на Бога, знать, что Господь нас всегда примет, примет наше раскаяние, и в то же время прощать наших ближних, потому что мы сами нуждаемся в прощении. Храни вас всех Господь!